Снова полно, на суть полно погоды. Полностью все на него? Просто да, да. К какая попала хартировка, не подходит. Я вообще считаю, что провокацию здесь Требуйте с меня документы. Я считаю, что это требование неправомерно, незаконно. И не собираюсь показывать незаконного требуя. Установить вашу личность. Но, Если то, есть возможно, основания, да. Вам показать да. ориентировка, могу вам предоставить. Хорошо, тогда я покажу, Давайте. Да. Законные требования мы исполняем. Он представился? Правда, да, выглядит. А, можно тогда хотя бы а? посмотреть на документы. Вы же не хотите свой документ. Ну, а, у него нет такой обязанности, у вас есть. Вы при исполнении вы обращаетесь к гражданину. А, как ну вы же не просто по-человечески обращаетесь. Вы от него что-то хотите, как полицейский? Сейчас я ориентировку предоставлю вам, потом предоставлю вам. Хорошо. Ну, да. ну просто строго говоря, можно было сразу начать с удостоверения. Смирнов Кирилл Евгеньевич. Командир отделения Пока. Вы сейчас будете выбирать ориентировку как любого человека может по любую ориентировку, но да. Поэтому я да. должен убедиться в вашей личности. Я вам ничего не говорю, в одиночном пакете не вопрос, может ставить, не вопрос. Все законно. Вы документы откажутся? Из ориентировки? Да. И, пожалуйста, ориентировку. Я, сказать, я подхожу по такой-то ориентировке. Градет. Ну, кто вы так думаете? А я считаю, что это похоже. Заявите, пожалуйста, Это требования, да? Требуете у него? Я не требую, я прошу. Если вы понимаете, это просьба гражданская? Нет. Он обязан выполнять только требования, которые законные и не из головы придуманные, и не просьбы. Я с вами проехать. Для вашей личности я в полицию. Да, но если вы... Я сначала по-человечески попросил, по -человечески. Человечески я него могу попросить за меня, по-человечески, да. когда это на что вы имеете право в паспорт. На законные требования Если вы считаете, что, что это требование, что оно обосновано, что вы имеете Просу. право Просу. это требовать, Считайте, то плавно называйте плавно. это требованием. Почему вы это пытаетесь уйти паспорт от этого? Написано в задней странице по первым требованиям сотрудников полиции, вы обязаны подъявить паспорт. Требование требованиям искали просьба. Сначала писал просьба, сейчас сделаем. Там такого не написано, если чё. говорят, что сзади паспорта написано, что ты его по первому требованию должен полиции показать. Продолжаем. пытается Продолжаем. Пытаются запугать, сорвать... Ну, зато нам зрителей привлекли.